Я, Полищук Дмитрий Петрович, капитан полиции Министерства внутренних дел России на пенсии. Я 15 лет верой и правдой служил гражданам Российской Федерации. Но на данный момент я нахожусь на территории Украины и не могу спокойно смотреть на те зверства, которые происходят благодаря военно, военнослужащим российской армии. Как они из тяжелых вооружений стреляют по жилым кварталам, больницам, и детским садам. Мне стыдно иметь принадлежность к военнослужащим России. Путин, отдающий такие приказы, является террористом. Его необходимо привлечь к Международному военному трибуналу. Я не хочу, чтобы что-либо меня связывало с правоохранителями Российской Федерации. Это мое пенсионное удостоверение сотрудника органа внутренних дел. Это паспорт гражданина Российской Федерации, принадлежащий мне. А также военный билет, также принадлежащий мне. А теперь я становлюсь на защиту украинского народа, вступая в ряды территориальной.